Всем привет дорогие друзья, с вами RM-сервис, меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты". Сегодня я начинаю второй сезон и, и этот месяц я буду майнить через майнер хэша, э, не подключая никакие другие майнеры. Вести учет я буду каждые 5 дней. Смотрите, мощность у нас изменилась, расходы у нас изменились я поменял 1050 Ti красненькую первую карту я поменял на я ее продал и купил RX 470 8 гигабайтную от MSI цена цена 15 тысяч так и есть я ее за 15 тысяч купил соответственно с как бы, ребята, если будете собирать сейчас ферму, она вам 75 тысяч, вы сможете взять спокойно 4 видеокарты, и охеренные причем видеокарты. Вы можете взять как минимум 4,470, и они вам будут давать по 26,4, и хэш по эфириуму, и 800 по декрету. Расход у нас теперь составляет 550 ватт в час соответственно пятьсот пятьдесят на двадцать пятьсот пятьдесят умножаем на двадцать четыре получаем получаем тринадцать двести киловатт тринадцать киловатт здесь берем 13 киловатт умножаем на 4 рубля за киловатт и получаем у нас и 52 рубля за сутки расход электроэнергии как видели там на 7 рублей расход у нас поднялся теперь я буду записывать каждые 5 дней доходы наши так давайте немного о рекламке я вам прорекламирую сервис который мне зашел который мне очень понравился это сервис Letyshops. Э, в нем есть очень-очень много магазинов, интернет-магазины, в которых вы можете совершать покупки, экономить, <coughs> экономить ваши денежки. Они вам будут поступать на счет Letyshop. Смотрите проморолик. Хватит переплачивать за покупки. Letyshops.ru это кэшбэк-сервис, который возвращает до 30% стоимости покупки и доставки.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 Кэшбэк работает при любых условиях. Выводите деньги на карту или потратьте их на следующие покупки. Регистрируйтесь на letyshops.ru. Делайте покупки и потраченные деньги снова возвращаются к вам. Смотрите, лично я уже сэкономил 1644 рубля копейку и приближаюсь к статусу Silver. Вы можете купить премиум статус на месяц, если вы делаете очень много покупок, как бы... Вам ничто не помешает сразу 30% плюсом делать кэшбэк у магазина. Вот. Ну, я лично коплю, я не вывожу денежки, у меня вот 1644 рубля и приближаюсь к статусу Silver. Когда у меня будет серебряный статус, я буду получать 20% кэшбэка магазина. Вот у нас заказы и финансы, я вам сейчас покажу. Вверху есть кэшбэк магазины с кэшбэком, здесь расширения для браузера, вот они у меня установлены. Соответственно, смотрите, с Алиэкспресс при заказе на 282 рубля я получил 15.50, при заказе на 273 рубля я получил 15 рублей, и самый большой кэшбэк я, по-моему, получил при заказе ноутбука в интернет-магазине 003 на сумму 18450 я получил 507 рублей кэшбэка. Ну, как бы не все магазины предоставят такую скидку 500 рублей при покупке интернета, согласитесь. Так что ссылочка в описании. Кликайте на ссылочку, регистрируйтесь. Вы уже молодцы, вы уже красавцы. Заходите в магазины. Так, ребят, на собственном примере я вам сейчас покажу, как работает сервис в эти -шоп. Смотрите, мне надо сегодня купить оперативку и жесткий диск. Соответственно, заходим на сайт player.ru, включаем наше расширение, активировать кэшбэк. Видим, кэшбэк активирован, значок в эти e шопа теперь зеленый, а не красный. Берем… Название, которое нам надо. Я нашел их в регарде, но в регарде там нету кэшбэка и, в принципе, нету в наличии. Здесь в плеере я прозвонил, они есть в наличии. Заходим на наш клиентский счет. Выбираем оперативку, которая нам надо. Нажимаем резервировать. Резерв продолжить покупку. Все, так, оперативка у нас теперь... Отваживается в корзину. Теперь нам надо жесткий диск. Жесткий диск я тоже нашел в Регарде. Копируем название. Ищем в флэере. То же самое, нажимаем «Резерв», «Продолжить». Так, теперь переходим в нашу корзину и оформляем заказ. Так, так, так. так выбираем вот это, «Резерв для покупки на автозаводской и нажимаем «Оформить заказ». Все, оформляем заказ. Выбираем, что частное лицо, выбираем мои координаты. Видим. Так, извиняюсь, запись отключу. Мне только что уже позвонили с плеера. Сказали номер моего резерва. В принципе, заказ я зарезервировал Заходим теперь на Вайтишоп. Переходим в раздел Заказы и финансы. Так, и видим вот наш кэшбэк. Ожидает подтверждение от магазина Player. Вот сумма заказа 12 296 рублей. И кэшбэк составит 203 рубля. 2 копейки. Видим статус в ожидании. Завтра я заберу данный заказ. И статус, скорее всего, завтра, послезавтра изменится на зачисленный. И у меня уже на счету будет. 1847 рублей. Все, всем спасибо, ребят, давайте регистрируйтесь, не проходите мимо, как бы такая халява не всегда бывает. Всем пока. И да, ребят, скидочка на 200 рублей в магазине player.ru тоже будет в описании ссылочка. Переходите по ней, регистрируйтесь, заказывайте товары, 200 рублей получайте скидку. Сегодня у нас шестое. Ну, уже седьмое, но было записать как шестым. Так, шестое, десятое, 2017 э, Так, 20 минут назад я перезапустил майнер. И смотрим, так, видим наши показания. 470 получает 26,8 мегахэш на эфириуме и 77 хэш на Элбри. Э, два... 570 у нас получается 26,3 мегахэш по эфириуму и 790 мегахэш по декреду. 1050 Ti выдает такие показания. 13,4 мегахэш по эфириуму и 12, 12 мегахэш по Elbri. Вот, видим, фермочки работают. Что-то у нас 470 проскакивает. Показания не особые. Здесь мы видим, мы уже намайнили за пять дней ноль целых ноль ноль тридцать три восемьдесят пять биткоина. Записываем ноль целых ноль ноль тридцать три восемьдесят пять биткоина. Здесь мы будем записывать количество наманинного в рублях. И получаем 850 рублей 82 копейки. Это за 5 дней. Так, по поводу разгона. Видеокарты я особо не разгонял. Вот у наши показания по RX 470. Даун вольтаж у нас минус 78. Power лимит минус 20. Температура 70 градусов. Частота по ядру 1150. чистота по памяти 1950. Обороты на 71%. 51 градус... 51, 52. Вот мы видим ее нагрев. Потребление 915-912 вольт. Так, 570 у нас идет 890, 890 мВ напряжения. Power лимит у нас 0. Температура 80 градусов. По ядру 1160. По памяти 1860 и 77 оборотов. Кулера Получаем И 72% Температура По 1050 у нас Здесь напряжение занижено и Получаем Core Voltage 0 Power Limit 90 Температура 80 По памяти 600 И 75% Оборота вентилятора 52 градуса она сейчас греется 843 милливольта получаем характеристику вы видите характеристика прыгает у нас что-то у нас нестабильно идет всем спасибо за просмотр присоединяйтесь ребят через пять дней будет новый отчет Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Если есть какие-то предложения, пишите на почту, будем рассматривать. Кому нужен совет, то же самое, обращайтесь на почту. Чем смогу, помогу. Всем пока.